Светлый яркий коридор, очень шумный я не вор. Честно? Широко иду, дыша, по пути бужу. Тех, кто спит уже давно, тех, кому уж не все равно, Чуя в комнату твою, желаю заглянуть. Мне Разведеть. Разведеть. Как в кровати в час ночной Открыла в вот, ты мне Облик свой Твой коварный план Такого дела на себя Семью котов Это не ожидал Но сенсей Предупреждал Встретившись в кровати Быстро час настал, я чем можно прикрывал, одеяла не но это перебор. Офигело! Сейчас ночной открыла в вот, ты мне облик свой Твой коварный план таков, делом на себя семью котов Что же было под конец, не расскажет вам мудрец Всех котов собрав в мешок, я их раздавал Девку выгнал я тогда, глав исчезла навсегда, Но недолго почевал, Ведь новую позвал. А это... Псина? Оказалось, в сей же час, Превратив настольный квас, Извратив все вещи мне, Забрал на себе. Вот колдунья, вот беда, Зрелшная сила старика, он ее подговорил, преступление замолил, что шмара для всех одна, хватит слушать старика, лучше режь кукурузла на она ведь для детей. Казалось, в сей же час заперевретив на сто...